Ух ты! И снова я. Александр Криволап печник. Ребята, вот такой пиончик. Красиво, да? Но этот пивончик не чисто белый. А серединка. Есть серединка. Отличие есть. Красава, красиво она скоро будет ругаться меня за красава я стараюсь уже не говорить красава И красивый да? красивый пиончик очень очень нравится ребят красивый пиончик Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, гей, Пока-пока, ребят.